знаешь не тут не ваня паркурщик это вообще раза три наверное, помер я сказал это <связано> <связано> а, сколько... а, а, напугал стас я стас Привет, этот я был в коматозе когда спрыгнул он сознание <связано> потерял мой персонаж <связано> и 6 минут ждешь он встает потом нормально я думал он умирает а если ты в коматозе встаешь. чтоб я 50 буду 49 человек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 От чего ты можешь умереть? Это не я умер, это походу трэпкил пришел от мины. А -а -а. Еще картинка не загрузилась. Ну звук курсе может, как минут, умираешь. В курсе, ну вот этот и трепкил он такой же. Mm -hmm. Серег, помоги мне, дай мне руку хотя бы. Давай. Не. Там же этих они ж хотели место наше отжать. К нам сегодня, кстати, тоже керевики тут прогоняли. Да их нахрен послали. Посмотрим, там столько мин я натыкал. У нас их уже штук 15 стояло. Если не больше. Короче, нас Поэтому хотели тоже... Просто. Нас тоже хотели зарейдить. А И... сегодня мы... все улучшим. Уже так просто не зарейдят. Я нашел тебе глушитель на МВ-5. Ну, круто. Да трэп килл два раза взорвать. Я твой лут э, сверху достать не смогу. Да понятно что. Опа не... мина ким... чужая прям. Фу... Про сейчас как это какая фигня э, с лутом. Типа ты вот умираешь и пропадает твой этот ну, персонаж, а лут ну и персонаж, я понимаю, остаются <клёх> в воздухе. Это баг новый походу. Я фотку там прислал, короче в дискорде, посмотришь как. Я мину взорвал одну. Прям возле двери они все тут походу вынесли. Ну только вынесли долут, и... не до лута не дошли. А и дверь закрыли, прикинь мне, твари. А как это? Вот так за ну, свой замок поставили. Нифига себе, а флаг. А вот флаг не помогает походу от этого. Тогда. Тогда что, привези сразу мой сундук, что ли? Как я его привез? не сначала бы выйти. А, точнее. Они тебя закрыли там. Да, ту золотой замок. На тебя. Чё? Михаил. Ну? Нож. Такой же, как у тебя. ха Махача хочешь? Не, у меня минус 30 очков, на. Серега, Не, зато у него винтовка качается Это хорошо, на самом деле. Даже вот смел кашки. Вот ну, я И зато что? я рукопашный бой прокачал. То есть, короче, на эту мелкашку обойму не надо, да? Нет. Ну круто, что? я тут круглий наворачиваю. Пока ты там идешь. Чё ж тогда, если <клес> петь пришел, может полтаймся, тогда. Если мы идем. Ну, как бы да, хуже. Сон перебил. Всё. Надеюсь, они один за поставили поставить. Золотой поставить? Да-да-да, да, да, да, да твари. Да, с этой игрой точно материться начнешь. Прикольно. молоко еще восполняет и типа плюс еще хп стамину и еду все да, за бред основали. то есть молоко лучше ну, ну всего два они три... а, может с этой стороны походу зашли суки поэтому и всего 2 сработало я забор этот хочу раздолбать выйти отсюда из этих выпустите меня из этих каземат надеюсь ты прыгать не будешь больше не стой, Серег, около этого. это? А ты Пытаюсь так херню сломать. Кулаками? Кулаками не сломаешь. Здесь бревно, я типа его распилю здесь, а сделаю лестницу и выберусь отсюда. Какую лестницу? Ты лестницу не Серьезно, так вот, пойдешь куда-то редить, и Фаня сверху упадет на тебя. Ловушка такая. Ага. Лютая. А сколько в твоем персонаже веса? В моем? 90 что ли? он ну, у тебя такой слабенький. В, в моей смысле в этой кобыле я тебе сейчас скажу, какой вес. Сто а один Кг уже. Нифига себе. жрешь, что такое сало. Я чисто на мясе. 92 доложил я Себя хорошо чувствует вообще. Прям. У меня никаких идей больше нету. Я лег и все, помираю потихоньку. Я скучно. А, кстати, у нас еще плюс здесь. Медведь забагался. Том <с> Ванька бегал да в там его шкуре. появляются, багают. То есть у нас там стабильно хавка будет. А -а -а. А еще надо выследить, выследить эту машину, которая часто ездит на заправку. Угу. Взорвать ее нахер. А? И взорвать, говорю, ее нахер. Нет, ну, зачем взорвать? Попробовать как-нибудь ее спиздить. на заправку надо идти. Как только выйдет из машины. С трех сторон просто их окружить. По трем сторонам и все. Наконец-то открыл. Смотри, на мины там сам не нарвись. Да, да, да. Лучше, Мне интересно, а, как они все мины-то взорвали. Ну как, смертник опустили, да и все. Какого-нибудь. Я на своих же минах взорвался. Зашибись. А Они как так? А У меня есть этот. Я сейчас в убежище появляюсь. Не могли так быстро, не можно. Ну, нельзя флаг зарейдить. Можно 24 флаг, часа. Взрывать флаг и... У меня уничтожилось О! половина вещей. У меня тут два чувака прогрузилось. Болих. В смысле. Не в смысле, а прям в прямом смысле. Появились? Да. Убивай. Мачи, мачи их сразу убивай, же. Убивай, убивай быстрее. Они исчезли. Сейчас появятся, наверное, жди, может. Жду, жду. Может, это они нас и захватили. Как? Да хотя слишком быстро, слишком быстро. Как они могли у тебя прогрузиться там? Я встаю, и у меня, короче, это, четыре ноги такие. И куда они делись-то? Исчезли просто, и всё. Может, баги какие-нибудь да Херу знает. посмотрим. ноги как они сука так подходят а я свою мину взорвал нормально придурок да ну ладно что за бред У меня очков осталось 17 из 250. Это что такое? А, Я понял. У тебя там? Его убили. Кого? Кого-кого. Серега убили. Только что сейчас. А, да. а как убили, на вышке, что ли? Наверное, А, ты по городу бегал, что ли? Да, я там пустой так я вижу базу чью-то они сюда бегут в базу Куда ты знаешь то что я их слышу Бля, я не успею добежать а причем э, ч ты добежишь у тебя ничего нету есть у меня калаш с собой пистолет с собой броня Я думаю, эти чуваки не просто так грузились. Они тоже сюда так же запрыгнули, скорее всего. Капец, там база чья-то. Короче, в Бэтваз рядом с нами тут база. Вот куда машина эта постоянно ездит. Ну, было бы классно, если бы ты пришел. Было бы классно, если бы я пришел просто, как они бы начали выбегать. Я бы как дал по ним очередь хороший такой. У меня, блин, этот, как его? Коллаж с барабанным магазином. Правда, магазин только один. А только что благополучно. Тихо, они ходят тут. шарится здесь. Дверь открыл. Ну там одна-то открывал. Готов завалить. Че? Завалит, завалит их пусть. Как завалим-то, если Серега, блин, вообще не там. Серег, ты... Появился... Они на машине приехали на сюда. На машине? Появились? Да, да, да, да. Открыли ту дверь. Все, я труп. Нас вытащит, все. Я сам... Где у меня очки кончились? Нет, да, я не успею добежать Это гон. По три. Сереб, ты далеко появился. Ну я наверху. Смотри. В смысле? А наверху. Смотри. У тебя там даже залутаться. А у тебя бункер, кстати, вот смотри, недалеко от тебя есть бункер в лесах. Видишь белая дорожка отводится в лес. Там можешь забежать в бункер, полутать оружие. Попробовать. Он тут не один. Тут их двое. Понятно. Двое всего? Угу. Они что-то машину таскают. Че, весь наш лута не таскают? А чё нахера машину есть? каждый раз заводить? Да я не успею, я только в Б2 еще бегу. Выстрели в воздух. Нет. Я окно пасу. Очкуешь? Да я не очкую. А, ну-ка. Какой вариант? убить ну да это скорее всего те типы которые на тачке катались алекс алекс потому что он говорит алекс я слышу их же, они разговаривают ты что никак по ним не можешь вообще ничего ты их только слышишь но не видишь так нет, он там застрял в этой херне уже давно жизнь самоубийством покончил и в квадрате появился если очки есть 62 нельзя у него моя м.к. так лут то там оста... а нет может не остаться я могу выйти просто отсюда он по багу он по багу сейчас это. по багу сейчас же бак но этот воздухе появляется не послышался ли они замок сейчас открывали? Еще раз. Ходу вот эти Макс, может, нас рейдили, сука? Макс, Алекс. Это их шай-калейка, блин. Они вдвоем шарятся. Блять, трактор бы хоть найти, сука. тихо чет говорят я в а3 у меня минус 20 очков только что было 250 когда я зашел сука а3 а ты в а3? так я сдох опять на мини там блять мин столько понатыкали это... в б 3 сейчас только буду забегать ой, ой. Надо флаг переставлять. Не знаю, на базе надо что-то ставить. Чтоб флаг, сука, внутри можно было поставить. Нельзя в доме ставить. Видишь? Можно хижину поставить на территории своей. Там а в хижине можно поставить флаг. Ну так да, так можно. Или тоже нельзя. По идее, должно можно. Не, хижину в доме ты не поставишь. Ты где я там? По дворе поставишь, а вот флаг... Можно да в хижине поставить. В принципе, я думаю, если СМПшки пятый 5 пострелять, я думаю, по этой, как она называется, по стене, я думаю, ну они вот тут вот рядышком шарятся, здесь что-то болтают там. Попробуй. А что они не в Дискорде-то, кстати? Красиво. ага Где б3 да 3 ну если они там я даже забегать Нет, туда не даже С три. ну типа ближе к б3 а, а ты где там Блять. я yeah. ну, серега я бегу ты ванька я до сих пор бегу может машину у них угонишь кстати канал у них на ключе по любому они тупо таскает все Суки. Так понятно Замка... замков то нет нифига я горел замки нужны да блять, золотые не спасают. Чтоб спасало, надо золотые и второго или третьего уровня электрические. А еще надо кучу мин, блядь, за, чтоб их за 50 было. Прям все затыкать. Тогда и то не спасет. Это просто даст время зайти в игру и отбить от э, рейда. Смотри, вот они к нам вообще не знаю как они они у нас получается на хате вышли потому что ворота целые все целое, замки в гараж целый они в гараже просто затыкали все минами где наш флаг и еще и во дворе умудрились поставить а как как За, залезли с заднего хода по ходу через крышу спрыгнули в гараж и на территорию но как они столько раз это умудрились... Я не знаю, сколько очков там надо. Ни одной мины не оставили. Только в гараже две штуки, и как они о них не взорвались, я не знаю. Прям под флагом и прям под воротами. Вань, вообще был бы нежданчиком для них, если бы ты подошел. И Серег, ты тоже только понимаешь в b3 вот только я понимаю не живы, понимаю мне еще приходится остановиться отдыхать потому что он нифига не вывозит они сейчас весь вот перетаскают нахер так я скоро в b3 буду но у меня оружия нет я тебе чудо нож скину найду нож у меня каменный есть да? к ну да. Воды много. Я отсюда могу до базы, до своей добежать. Можешь бросить. У меня уже минус 13 на воды. Тебе бы лучше до нашей базы добежать, и отключить этот флаг, долбаный. Вызвали меня, и отсюда, блин. вышечка. Блин, как же долго еще бежали. Ну, машина вроде не заводилась. Значит, они еще не уехали отсюда. Может, они на машину подарят? Да было бы неплохо сейчас бы у них Их не жизни. Но очков, чтобы его ломать. Безбольно нашел, сейчас приду. Чем <свят> <свят> <Бейсбольный> вообще? бит. <свят> Ты безбольный бит и хочешь отбудохать. Бля, вот сюда не вчера тоже же зарейдили типов. Вытащили лут у них до хера. Вот это у них замки вскрыл и все, ему быстро все утащили. Сидел, сидел на вышке, для в город пошел, убили. Да, не ждали. А, а ты если что, по городу пробегись, может, найдешь что В полицейский участок зайди. Блин, ну мне чуть-чуть осталось совсем. Они затихли? Вообще затихли? Ч ⁇ прям в городе в большом в этом? Ну да. -то Я прям... вас там каждый день буду рейдить. А замки, говорю, поставить сначала да Замки-то херня, особенно серебряные Это надо сутками сидеть возле этого флага, блин Не вылазим, блин здесь Каждый день лутаются сотни людей Ты просто понимаешь, что у нас вышка здесь такая Если ты засядешь на этой вышке, хрен к тебе, ну, кто 24 подойдет 24 на 7 будешь, если сидеть то с баром там каким-нибудь чтоб раз выстрелил, разметала вместе с башкой нет они у нас уже дома они вскрыли Где замок. это взять только вот на п3 могу на бункер забежать и на военку И сдохнуть, типа, и появится вообще, блядь, в З0. <coughs> Нет, тебе лучше не лезть, тебе лучше выждать. Так, знаешь, где я? Уже... А, а что выждать, если они там еще все вынесут? Так, а что толку-то? Уже не спасти, если это. Я подбегаю, я вот уже в Б3, прям в середине, вот этот завод. Вот они Шо? тут, тут, они я тут. Калашом, ну давай прям кон... беги. Они, они... даже сейчас никого... не ожидают даже сейчас. Я говорю, они тут еще, пацаны, пацаны, пацаны, они еще тут носит все, суки. время еще есть. А что у за оружие есть, они еще? Вал, он без этого нет, только обоймы я Блин, ты, Серег, ты идешь, а 9? ты? У меня две обоймы есть. серега а ты вал туда положил, есть нож, да? Есть, вал есть этот, но блин, у меня нет магазина. А чё это такое, они заводили, типа электрическое, ч-то Не машина, Пива. а, а пилой а замке, в... может, может Они еще тут, Вань. Если поторопишься. Ну я как потороплюсь, он устает, ну пипец. Ч ты док. Я пробегаю, помнишь, что это кирпичная база, ой, каменная база, где мы с тобой ночью шлялись по ней? Вот в Б3, прям посередине вот эта вот, большая. Mm. Но я ее уже мимо пробежал. Я уже перебегаю на желтую дорогу, получается, которая ведет вверх по Б3, к нашему городу. Я не знаю. Я просто закон подлости. Я сейчас прибегу, и они уезжать начнут. Да нет, они что-то здесь долго шарятся, болтают что-то. Вот меня так хочется сказ сказать, че то шаримся? Они тебя не найдут все равно. Так, постареешься. Так, ты подожди меня, если чего близко не подходи. Сначала я подожду. Я тоже хочу. стресс. Пустить. Как втроем залетим? Блин. Не, если у вас там 9 найдется, это очень хорошо. Я старый меня, бункер тут наткнулся может сейчас что-нибудь давай но ну, золотая. Блин, ну мне чуть-чуть осталось. Я Про думаю, может. Я думаю, может выйти из сервера, типа, пока что. Серьезно. Да зачем? Я, короче, да они с... не найдут, не спалят. Я прям уже вот совсем близко, блин. Короче, они оба поднялись наверх, прям на самый. Они с вышки мопали. тем 1 и все патроны на коряк, ну чё сука? Ты старый бункер, что нашел? Да, да, да. А где он находится В B3, в центре, прям. В центре? Это вот где белая дорожка и ответвление в лесок. Блин, я тебе сейчас подожди. Это получается, знаешь где? Вот бишь большой город э, слева. Б ну, я... 3 большой прям... город слева внизу в середине. И от а, него чуть правее. Правее да, в да, нем там, там точка такая. А я, я там бегал, я его не нашел. Есть? Goodbye, бай, леди джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем, всем удачи. только что поел и, и опять Инус. это из-за того что быстро видишь, калории расход идет это тебе надо следить за балансом калорий короче получаемые калории траты калорий короче баланс калорий у тебя должен быть ну примерно 2-3 тысячи чтобы не было этого какого ну ожирения типа лишнего и чтобы в достатке крапка была ну, ладно, как в жизни, я что оно по Полторы-две тысячи. В общем, Ну, я примерно просто... Да, где-то две... Да, ну, короче, от полторашки я точно знаю. Минималка это вообще 1100. Что-то так должно быть. Я сильно... Ой, быстро ты не бегаю так-то.